Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. В этом ролике я расскажу, как привязать доменное имя вашему YouTube каналу. Причем в ситуации, когда у вас только один домен, когда у вас нет хостинга. Чаще всего эта ситуация возникает, когда вы занимаетесь партнерскими продажами И вам необходимо сделать красивую партнерскую ссылку через свой домен. В тренинге, который обещен партнерским продажам, в третьем уроке я подробно рассказал, как это все реализуется через хостера 2 домена. Ну а сегодня дополнительное видео, потому что у участников тренинга возникли проблемы с подтверждением доменного имени, через которое у нас идет перенаправление по партнерской ссылке на ваш продукт. И вот этот домен без хостинга чему то у некоторых участников тренинга не удалось привязать к своему YouTube каналу. Сейчас я вам все аккуратненько покажу. Итак, мы имеем зарегистрированные и уже работающие доменные имена с включенными перенаправлениями. Вот доменное имя биздиет 24 ведет по моей партнерской ссылке на продающий сайт, где продается вот пленка это доменное имя я уже привязал, вот обратите внимание, здесь конечно плохо видно, то сейчас к моему каналу привязан домен без диет 24, который я зарегистрировал на два домен. Вот еще один домен. Который называется Все для вас. Здесь тоже включена услуга перенаправления. Это доменное имя я отдал одному из участников нашего тренинга. Переход осуществляется на инфопродукт от Олега Горячо. И вот сейчас этот домен я привяжу к своему каналу. Мне нужно войти в панель управления, выбрать канал, выбрать дополнительно, найти раздел Связанные веб-сайты. Вы можете если у вас, как у меня, уже что-то привязано, нажать кнопочку «Удалить». Сразу хочу сказать, тот сайт, который вы привязывали раньше, вы можете продолжать им пользоваться на своем YouTube-канале, переходить на этот сайт со своих роликов. То есть он не удаляется. Все ваши сайты будут храниться в лаборатории веб-мастеров Google, и вы все можете посмотреть, что привязано к вашему каналу. Вот в поле, где указано «Введите адрес привязываем сайта», вставляю имя домена который я хочу привязать в моем случае это все для вас вот сюда просто беру его вставляю и нажимаю на кнопочку добавить теперь мы переходим к этапу подтверждения нажимаем на ссылочку подтвердить и нас перенаправляют в центр веб мастеров google твердить традиционным рекомендуемым способом мы не можем требуют скопировать файл на хостинг а мы хостинг на два домена не покупали Мы Купили там только домены и купили услугу перенаправления. Поэтому традиционный рекомендуемый способ нас не устраивает. Мы выбираем альтернативные способы. Первый вариант по тегу HTML, по Google Analytics, по диспетчеру тегов тоже нам не подходит, потому что все это связано с сайтом, который хранится по привязанному домену. То есть, опять же, требуется иметь хостинг. Мы выбираем пункт номер два, это провайдер доменных имен. Мы являемся владельцами этого домена, мы его покупали, поэтому мы его и можем подтвердить через провайдера доменных имен. Первое вы должны сделать, вы должны выбрать своего регистратора, то есть у кого вы зарегистрировали это доменное имя. Хоть я его и покупал на два домена, регистратором является не два домена. Если вы хотите узнать, кто конкретно зарегистрировал ваш домен, вот нажмите на ссылочку «Я не знаю, о чем речь». Выберите зарегистрирован другим образом» и перейдите по ссылке на очень известный сервис, который позволяет вам определить, чей сайт, говоря проще. Вы вставляете в поисковую строчку, опять же, адрес своего домена, имя своего домена, нажимаете «Поиск», и вам выдается информация, кто является регистратором. Вот в моем случае регистратором является рехру, а не два домена. И вы должны вот в этом списочке найти своего регистратора. Я пытался найти здесь рехру, но, к сожалению, в этом списке его нет, но мы выбираем другую. Тут два варианта, как вы можете подтвердить, через txt-запись, либо через запись change абсолютно неважно я подтверждал вот только что домен без 24 через текст и запись я домен все для вас подтвержу точно так же вы копируете вот эту вот текстовую строчку возвращаемся на два домена свой аккаунт выбираем мои домены открывается списочек ваших доменов подтверждаем домен все для вас щелкаю на эту ссылочку и из действий, которые вы можете выполнить над своим доменом, вы выбираете управление зоной DNS. В списочке тип записи выбираем TXT, потому что мы подтверждаем именно через TXT запись. А вот в это вот поле просто правой кнопочкой вставляем скопированную нами запись. все. Нажимаем на кнопочку добавить. Никаких ошибок не выскакивают, как тут писали мне то появляется какая-то ошибка. Но, возможно, вы вставляете не в то поле, либо неправильно выбрали тип записи. значит, Обратите внимание, в записях по DNS появилась запись TXT с нашей информацией. Она никаким образом не повлияет на работоспособность вашего домена. Что мы делаем дальше? Мы возвращаемся опять же на страничку центра веб-мастеров. Читаем, что DNS обновляются не очень быстро, и это может произойти не мгновенно, это нормально, то есть нужно будет подождать. Нажимаете на кнопочку ⁇ Подтвердить ⁇ и отправляется запрос на подтверждение вашего домена. Вы можете, кстати, еще посмотреть все списки подтвержденных у вас ресурсов. Вот посмотрите, все вот эти вот домены привязаны к моему каналу, и на все их могу на них ссылаться из любого своего ролика. Сейчас я вернусь снова в творческую студию. Убираю дополнительно. И обратите внимание, проверка выполнена. Все. Подтверждено еще одно доменное имя, привязанное к моему каналу. Дальше в любом ролике, где вы хотите сделать переход на ваш партнерский продукт, Через аннотации внешние, либо через подсказки вы можете вставлять ссылку на уже подтвержденный, связанный веб-сайт и получать хорошие переходы, бесплатные по своей партнерской ссылке. Итак, на этом все. Кому интересен тренинг по партнеркам для новичков, которых я провожу, вся информация у меня на страничке ВКонтакте. Переходите, добавляйтесь в друзья. Тренинг сейчас вот выглядит вот таким вот образом. Дополнительные уроки, правда, объем информации в них все больше и больше добавляется. Сейчас еще одно видео появится, вот это, которое я записал. Но тренинг получился, с моей точки зрения, хороший, простой и доходчивый. Большое всем спасибо, всем удачи.